Конец связи. Ты можешь её остановить, Ее снега уже начала расти. Дальше будет только хуже. Придется рискнуть. Выбора нет. Выбор нет, я пытаюсь перерезать. Мы можем уничтожить её. Да ладно, всё. Держи её. Ты к тому времени сдохнешь. Не теряй веры, Терри. Да я верю, что ты к тому времени сдохнешь. Это змеиный кулак! Торопитесь, солдаты Армахэм уже почти здесь. Женевьев я бы все блокировала, чтобы их задержать, но они уже режут двери. Я не могу войти в систему. Помощи не ждите. Блокировку можно отключить с охраны. Пароль? Аварийная блокировка снята. Вашу мать! Значит, это вы сейчас отключили терминал технической зоны! Пять баллов! Попал. Аварийная блокировка снята. Забыл сказать, осторожнее в изоляторе. Женевьева открыла клетки, чтобы выиграть время. Образцы очень опасные. Ты положил немало моих парней. Впечатляет. Жизнь не такой Ты, мать, твою, просто машину беллись. Ну что там с дверью? Сэр, с таким же успехом мы могли использовать зажигал. Эта штука ни хрена не режет. Судя по всему, мы тут слегка подзастряли. Полковник, у меня циферен на исходе. Сынок, мы пройдем через эту дверь, даже если тебе придется грызть ее зубами. А, да, сэр. Начата процедура обеззараживания. Пожалуйста, ждите. Ты, я жую, мечтаешь о Да. Я думал, мне конец. Я Терри. Терри Хелфорд. Он же Змеиный Кулак. С Слышите? Наверное, показалось. С помощью лейтенанта Стокс я подключился к компьютеру в вашем бронетранспортере. пересылая вам все файлы. Изучим их по пути. Кстати, не ковыряйтесь в носу. Она следит за нами с помощью камер. Она нас не слышит, так что обзывайте ее как угодно. О, файлы скопировались. Можно воспользоваться лифтом в главном холле, но путь к нему лежит через изолятор. Вы уже разобрались со всеми образцами? Ой-ой, плохие дела. Клоны штурмуют комплекс. Их, должно быть, привлекает ваша телестезическая аура. Вы для них стали словно магнит. У меня для вас кое-что есть. Я прихватил его из отдела экспериментальных вооружений. Кстати, не видели, как дерутся гиппопотамы? Они начинают гадить и быстро-быстро вертят хвостами, чтобы дерьмо летел во все стороны. Зрелище, долбануться можно. Вот так. Это прототип. Есть кое-какие недоработки, но бьет хорошо. А теперь пора уносить ноги. Ты уже в пути. Отряды противника стекаются сюда, отовсюду. Что произошло с Хелфордом Ты бы ничего не смог сделать Ну-ка, почитаем файлы Змейного Кулака Сукен сын нас не подвел Он дал нам достаточно данных Чтобы утопить Армахем навеки Если мы, конечно, выживем Держусь от метафизики и постараюсь быть как можно яснее. Сержант Бекет. Женевьева арестит поставила на вас несколько гнусных опытов в той больнице. Сначала вас кинетически связали с Альмой. Затем она обманом отправила вас в камеру телестезической подготовки, чтобы упрочить связь. Поэтому Альма вас чувствует. И поэтому вам крышка, если вы ее не убьете. Для этого нам нужен телестетический усилитель на Стил Айленд. Вы недостаточно сильны, чтобы сопротивляться Альме, поэтому мы подключим вас к аппарату, который усилит импульсы вашего мозга. К несчастью, единственное устройство с достаточной мощностью спрятано на Стил Айленд в старом ядерном реакторе. В теории оно должно сделать вас достаточно сильным, чтобы ваш разум смог одолеть Альму. Я сказал в теории, потому ну, вроде что сейчас просто. у меня мало Найдите данных. Найди телестезический усилитель. Но подключить к нему печь, куда рубины, больше шансов на то, что это будет ее, а не ваша. А, что нам с дивалом, да? не нужно. Я думал, они отключили реактор лет 30-40 назад. Наверное, это все Армахем. По данным кулака, там расположен полигон проекта Источник. Мэнни, еще далеко? 15 минут, если на дороге чисто. Твою мать! А ты откуда тут взялся? Ой, что происходит? Ах, простите, лейтенант, но мы, похоже, крупно влипли. Вижу отряд врод. Рак наступает большим числом на нашей позиции. Похожи на клонов. Я не злые. Сержант, вытащи нас! У нас нет выбора! Эй, постойка! Там впереди! Блин, Даша, не знаю. Что там? Складитесь за что-нибудь. У меня есть идея. Эй, эй! Это еще что значит? Мы едем вниз, держитесь! Следующая станция Пятая улица. Метро. Отлично, сержант. Мэнни, да, да ты просто псих. Баген, башни, прикрой нас. Надо сообразить, куда мы попали.